всем привет дорогие друзья сегодня такой небольшой ролик что за ролик сейчас жена подробно расскажет всем привет потому что тут дома в на работе вот такой нам Нечаянная радость. Что у меня полтерок Да, малость на самоизоляции. Нифига, поправились. Это прислали от губернатора. Спасибо огромное. Вот такую коробку конфет. Машу. Дети накинулись, но мать еле-еле вырвала Чтоб хотя бы на этой хватило А то сидят все Что -то Молоко? Молоко Пять штук Молоко Консервы Красивы Сахарный песок, три штучки, подсолнечное масло, два, вот такие вот две, колбаски, черкесовский соль, корченый. Ставиль. Ой, вот здесь у меня где-то, мне бы не рапнуть. Ой, хорошо. Что сделать? Чтоб платье не разошлось. Соль, какао порошок, и такой вот чай черный заваривать. Так, я макарошки. А да, это закончится, да? Закончилось. Дальше 4 килограмма муки И вуаля Раз, два, три, четыре, пять печенья юбилейных Обалдеть, нормально ну, муж больше работает, жена все получает. Слышишь? А кто нам... это, губернатор? Губернатор Московской области. Я сейчас покажу листочек, который она прислала. Вот такой листочек нам еще прислал. И вот такой магнитик. С уважением Воробьешь. от Воробьева. Спасибо ему большое. Мои дети будут сыты. Вот меня тоже спасибо за этот, такой подгончик, как говорится. В наше-непростое время. На улице дождь, ребята, прошел. Свежо. Так, такие новости. Сейчас фокус наведется. Грядки я все-таки сделал, ребята. Вот такие грядочки пока же на клубнику посадила, еще тут ничего не посадила. Вот тут уже всходы пошли. То, что мы там сажали на видео. Вот. И вот эту грядку мы сажали, а вот эту мы грядку сажали. В том видео в прошедшем. Вот такие ребята грядочки. Так, а тут кто у нас? Я не понял. Кто у нас тут? Ну-ка домой. Домой, домой, домой, домой, домой, домой, домой, домой, домой. Ну чего ты мои? Вот, Там есть видео, где мы сажали, кстати, эту крушу. Вот она уже начала отцвести. Это два года назад. Такое дерево уже выросло. Два или три года уже назад, я чуть не помню. Да не помню когда мы там сажали вот. а, заезд помните делал все готово ну, там машина уже стоит ну пока так вот сделал потом хочу крошкой асфальтной еще засыпать сделать площадку а вот второй заезд уже делаю ребят сегодня залил все Песок кончился, вот сейчас все, песок привезут, сюда засыпем, это засохнет. Вот такие дела, ребята, так что мы не сидим дома, а работаем. Плюс я еще работаю, ребят, на двух работах. Так что, что успеваем, то успеваем. Вот. На рыбалку охота, не знаю, может быть. В следующем ролике съездим на рыбалку, поснимаем вам. Не знаю, как получится. уже набрался, ребята. Мы Это, заканчиваем небольшой этот ролик. Сняли такое спасибо еще большое за губернатору за Диму... помощь. Да -да, да да за помощь в наше тем более нелегкое время. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Ну и ждите следующих роликов от нас. Всем, Всем пока Пока-пока.